Здравствуйте. Здравствуйте. Эй, Скилла, вы откуда? Мовкой. Как вы считаете, Россия напала на Украину? У вас другого вопроса нету. А Мне вопрос напал он на вас или не напал. Кого он? Это ваша судьба, не моя. Какая судьба? Думать как хотите, так и думайте. Мне насрать. Да, мне думать, а вы думать мне, можете? Мне насрать, знаете. Ты, ты засранец обычный, да, из России? Мне насрать в данный момент. Уже, то, то, вам сколько, ты, сколько, лет, вообще, вам сколько лет? Лет? Вам сколько лет? Какая разница, сколько мне лет? Вот, смотрите, вы дожили до пенсионного возраста. Да. у вас, можешь, у вас нет, без нет. Бля, вот без Вы мозга, ваш, бля, не не только умеете, блядь, возникает бля, бля, бля. Вот лякоть, вот вы. Вот,